Мы своей кровью жизни сберегли Мы своей честью клятву принесли Мы правду защищаем, в борьбе не отступаем Вместе в пути мы любим свой народ, свою семью Мы ищем тех, кто перешел черту Мы правду защищаем и людям помогаем Мы не одни У нас Родина одна, мы страна И если в дом пришла беда, как всегда Без Одна. Мы страна, надо, если надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, на надо, надо, надо, рядом на рубеже. Коварный враг хитер и любит ложь. За нами люди нас не проведешь. Мы правду защищаем, так надо понимаем Мы впереди Бывает тень не спим, не видим ночь Беда приходит, мы должны помочь Мы правду защищаем, друзей своих теряем Слезы в пути И если кто пришла беда, как всегда без упрёка и страха на стороже вместе на пастыре, рядом на рубеже. С Родина одна мы страна, и если кто пришла беда, как всегда без упрёка и страха на стороже. Родина одна, мы страна и Если в дом пришла беда, как всегда Без упрёка и страха воскаражен Вместе на острее, рядом на рубеже Родина одна, мы страна и Если в дом пришла беда, как всегда Без упрек, Show! Sure.